Так, сегодня у нас в разборе ось социокультура сфера в связи с программой создания первого поселения на планете Марс для тысячи жителей проект линза И, соответственно, мы вспоминаем да, значит, общую конфигурацию этого проекта. Так, это я даю сейчас на экран демонстрацию. И... Так, немножко подтормаживает. Угу. Так, сейчас мне надо указать демонстрацию экрана так, вот отсюда мы еще же пойдем. Значит, смотрим мы общую конфигурацию работ по данному направлению. Вот, радуга иноконта, в ней, соответственно, вторую позицию условную у нас занимает аспект социокультуры сферы. Значит, в названии инжем линзы ключевое слово стоит впереди, и это инжем. Поэтому вот сегодня мы большую часть обсуждения будем посвящать этой компоненте. О линзе мы много беседуем, значит, переживаем, обсуждаем. А, казалось бы, вот с водой есть риск выплеснуть и ребенка. Так вот, этот ребенок называется Индем на самом деле. Соответственно, социокультурный сект охватывает и проектно-театральную деятельность. Мощный контур э, прогноз педагогики, то, что обобщенно здесь называется образованием. Это, учитывая интернациональный состав участников и, соответственно, их сложную культурно-этническую принадлежность, это Своя специфическая работа э, с фольклором, так и в плане, значит, э, диагностики и прогностики этого фольклорного компонента, это физическая культура как аспект общего духовного э, здравопо э, здравополучия, да, на самом деле. Не благополучие, а здравополучие даже, да? Вот. Это, соответственно, арты, это домашние, в том числе, занятость и вот эти вот рукодельческие значит, таланты, раскрываются. В нужном объеме. Настолько, насколько это не становится идиотской копией земных традиций, значит, это развитие спорта, танцевальной культуры, именно как пластического языка в данном случае, скульптура и многоточие. Вот, собственно, многоточие это самое важное, ради чего, собственно, и проходят конкурсный отбор семейных экипажей. Вот они-то как раз в меру своего подтягивания и должны наполнять этот аспект все новыми, новыми колоритными, как бы звучаниями, новыми направлениями. Поэтому э, смотрим на вот эту исходную формулировку только лишь как на, э, значит, некую гипотезу. Но начинаем, соответственно, вот разгонять этот серьезнейший культурно-мобилизационный социальный аспект под названием инновационный GEM сейшн Где разворачивается этот инновационный GEM Значит, смотрим. Сейчас я сюда теперь так значит включу я сейчас демонстрацию пауэрпоинта и так session это все пространство от э, нашей земли грешной и до поверхности и глубин марса то есть это вот музыка небесных сфер которая фактически и определяет каноны, нормативы, стандарты, эталоны, этические значит, каноны жизни вот этой, скажем, новой формируемой цивилизации. Да, соответственно, транспортное наполнение этого логистического контура, задача, и инженерная, и, соответственно, творческое, и там экономическое и так далее. Но это все не сама цель. Это лишь подспорье, это enabling технологии это средство, обеспечивающие возможность этого гармоничного сосуществования двух цивилизаций. Поэтому э, инновационный джем сейшн. Это не что иное, как главный критерий уместности, слаженности, гармоничности участия тех или иных семейных экипажей вот в этом удивительном неведомом процессе. По определению, инновационный джем. Соответственно, мы обращаемся к традиции джазовой культуры, которая, соответственно, так, а была видна эта картинка-то. Не исключаю, что пропустил. Так, ну-ка вот так вот идет. Надеюсь, идет. Так, значит, мы сейчас заходим в нашу базу знаний и виртуальной лаборатории на вики-платформе смотрим наше ключевое слово «Инзем». Что удалось за эти годы наработать в данном направлении? Насколько мы понимаем, что это за феномен, да? Так, инновационный джунгсэйшн. То есть, да, наш тезаврос, наша принятийная база, вот она здесь. Так. Речь идет о, по сути, ставке на нестандартные приемы системного проектирования. а именно за счет включения в этот процесс спонтанности работы с неопределенностью э запускается <coughs> именно режим импровизации. То есть вот э почему здесь ключевое слово импровизация. Потому что мы имеем дело с кромешной неопределенностью. Мы имеем дело с нагромождением ну, изначально неведомых друг другу субъектов. Значит, каждый несет в себе богатую предысторию, а проектирование миссий и стратегии жизнедеятельности в условиях вот этой новой цивилизации, естественно, становится процессом, ну, мягко говоря, непредсказуемым. И музыкальная метафора, которая, по сути дела, и становится критерием добротности а точнее честности находимых решений. То есть, вот смотрите, здесь уже получается у нас э, некая отстройка. Мы уже не претендуем на классическое правильное будущее. Мы ориентируемся на честное будущее. А что честнее вообще э, может быть э, не фальшивой музыки? То есть в ней вообще раскрывается именно способность быть уместным друг другу и в мелодическом, и в гармоническом плане, и, соответственно, в составе исполнителей не только как музыкальных инструментов, но и по аналогии, если мы это переводим на, соответственно, профессии, когда физики лирики математики ботаники соответственно архитекторы там философы соответственно там космонавты и педагоги не вступают в этот банальный изнурительный бездарный значит, конфликт с выяснением кто в доме хозяин да а именно вот благодаря своим талантом, тому базису, на основе которого, собственно, они и получили допуск, кстати, к конкурсному участию, значит, они вот идут дальше. Они не ограничиваются только лишь этими компетенциями, своими квалификациями. Они работают над именно поиском новых звучаний, новых гармоник. И, естественно, здесь вот эффект этой джазовой импровизации крайне для нас ценен. Мы, грубо говоря, слишком удрученно пытаемся в своей землянской жизни соответствовать каким-то не нами созданным стандартам, и в итоге ну, истребляем вот эту вот сочность, красоту и своего рода кайфовость вот этого преобразования жизни. Так, значит, вот термин импровизация имеет свое, соответственно, да, здесь раскрытие. Ну, вот, допустим, мы толкаем понятие импровизации, оно вот тоже здесь достаточно раскрыто, ну, в том объеме, насколько я вижу, пока это Опора идет на наработки Википедии, вот. И, соответственно, мы понимаем, что много еще терминов высвечено красным цветом, значит, э, своя контекстная поработка не э, завершена или не даже начата, вот. Ну в том объеме, насколько это уместно, конечно, для наших работ. И вот эта вот сплошная гиперссылочная обвязка дает нам очень глубокое раскрытие нужных и уместных терминов, понятий. Так что это вот одна из задач членов команды ОСИ. То есть проработка, шлифовка, оттачивание этой терминологической базы это как политика ну, воспитательная что ли работа вообще вот для состава исполнителей ну то есть это извините стандартная культура которая должна совершенствоваться развиваться и э, грамотно ну, пропагандироваться значит доноситься до Кругов, которые еще не охвачены этими знаниями. Так, значит вот, опять же мы э, в понятии Инджем э, опираемся на феномен проблемной ситуации. Вот это вот и есть собственно то, что э, скрепляет э, коллектив. То есть здесь на самом деле мы опираемся на убеждение, что объединяет людей не цели, а именно непротиворечивые адекватное восприятие проблемной ситуации. Поэтому поле выстраивания этого видения, картины мира, да, вот этой проблемной ситуации, это и есть основа вообще развития как отдельных аспектов жизнедеятельности в поселении, так и вообще всего этого цивилизационного образования. То есть язык проблем становится на самом деле главным скрепляющим и жизнеутверждающим фактором внутри вот инжем-линзы, как новой цивилизации. Вот я о чем. Естественно, здесь, значит, новые видения и приемы выстраивания и полилогов, и диалогов, и интеграционного взаимодействия. Вот говорится о тонком чувстве меры и гармонии. Работа с оттачиванием чувства меры. В том числе, очень большое значение этому придается на Альянс Кульмане. То есть, на самом деле, вообще э, восприятие, оттачивание меры это не что иное, как очень важный и чуть не сакраментально э, значит, определяющий фактор э, этической э, ну, этического базиса вообще, этики, э, морально-этической среды э, вот, любого жизнестойкого, э, значит, образования. Так, значит, это к чему еще? К тому, что, м -м, к сожалению, э, вот по моему личному опыту, пока не удается включить в это взаимопонимание, в этот диалог представителей джазовой культуры. Уж казалось бы, джемсейшн – это его ну, некий, скажем, уже незыблемый такой стандарт, да, классический канон. Вот. И опять же, вот мы обнаруживаем, что в так называемой правильной жизни, значит, музыка и так называемая там, специализационная профессия, это две большие разницы. И вот сумеем ли мы, в том числе за счет своей подвижнической деятельности, все же преодолеть этот стереотип и начать в том числе значит с представителями этого джазовой культуры работать в этом направлении, то есть не только с теоретиками музыки, не только с звукорежиссерами, не только, соответственно, там с постановщиками, а вот буквально с джазменами. Вот это одна из ну, таких заморочек, которые меня все время преследуют. Ну уже хорошо, что у нас в частности вот и Володя Дрожинский, да, это очень неравнодушный к джазовой музыке человек, значит, у Павла Захудима своя история молодости, связанная с джазом. И вот этого, как некую второстепенность, нам уже нельзя откладывать. Вот поэтому, коллеги, будем, будем искать и себя выворачивать, значит, наизнанку для того, чтобы не стесняясь начинать развивать. Вот эти вот прогноз студии, значит, такие фестивально-биеннальные форматы, как вот здесь указан прогноз биеннале, это не что иное, как и способ, естественно, становления личностного и профессионального, эстетического. Это и способы пропаганды наших идей. Отстаем, опаздываем. И вот эта вот работа нам еще с вами, особенно вот эта вот ответственность оси социокультуры сферы. Почему я над этим сегодня считаю важным отдельно и специально размышлять. Так, значит, в каком пространстве разворачивается этот джемсейшн? Он фактически формирует собственную такую среду, в которой нет зрителей и исполнителей. Это вот и есть, собственно, как бы дух проектного театра, один из признаков. В этом проектном театре нет, соответственно, заведомо прописанных сценариев, текстов. По сути дела, эти значит, ну, интриги, эти, значит, коллизии, которые вот в этом в таком странном театре представляются на. Ну, как на общий суд, наверное, все же. Значит, они рождаются в ходе этой импровизационной работы. И в этом театре э, чего еще нет? Какую отстройку мы ведем Значит, от традиционных форматов? Ну, здесь нет фактически и режиссеров э, всей этой постановочной группы. Странную вещь я говорю, да, почему она, значит, нам на самом деле эта странность позволительна. Да потому что любой включенный в этот процесс профессионал, он свой опыт использует как уникальный, ну, сценический инструмент. Ну, буквально, вот, смотрите, стоит человек за кинокамерой, да? Традиционно, условно говоря, оператор, он всегда за кадром. Значит, это некая обслуживающая функция, ну, которая, слава богу, там на Каннах, значит, на этих Оскарах, все же уделяют внимание и, значит, присуждают различные, ну, я называю это утешительные призы. А на самом деле... Ведь тот же самый оператор – это действующее лицо. Он э, включен в этот процесс, он фактически э, реагирует на то, э, что творится на этой проектной сцене, и в меру значит, э, готовности своей откликнуться на произошедшие изменения и, собственно, приемы уже новые выдвигает. То есть он адаптируется постоянно к этой обстановке. Он сам развивается в ней, а, значит, его подвижничество вдохновляет на прорыв. Ну кого? Там звукорежиссера, актеров, значит, не знаю, там осветителей. Уж я такой пока стандартную, да, схему пока беру театрального, там, постановочного процесса, вот, декораторов, там, не знаю, костюмеров и так далее, то есть, естественно, чувство юмора не теряем, мы говорим не в буквальном смысле, да, о копии на театральность, а вот именно жизнь как театр, когда, Каждый, будь он математик, архитектор, или, там, ботаник, музыкант, он, обитая в этом окружении, он, соответственно, постоянно слышит идеи, инициативы своих смежников, напарников, и реагирует на них. Не просто ну, там, эмоционально как-то, скажем, ну, так, по-житейски. А он еще профессионально на это реагирует. Он вносит туда свои какие-то интерпретации. Ну, вплоть до того, что музыкальную фразу начинает чуть не там математических образах, да, каких-то выражать. Ну, не все чурленисы, да, понятно, не всем дано быть, значит, такими гениями. Но в любом случае, вот какая-то нетерпимость, к банальщине, должна э, вот побуждать людей к этим э, нестандартным ходам. И, собственно, вот идея конкурса, э, отбора этих э, семейных экипажей, которые по определению, да, мы исходим из того, что они полидисциплинарные, то есть муж и жена не обязательно оба ботаники, там, хирурги, соответственно, архитекторы или математики. Вот. Ну, это не критично, но в любом случае, вот в составе семей находятся представители всех-всех всех возможных и немыслимых еще профессий и квалификаций. И вот они-то, соответственно, и живут тем, что не только потребляют э, успехи других, да, ну, так же, как поедать там плюшки, испеченные кулинаром, да, или там э, избавляться от больного зуба у хирурга. А именно вот они, подхватив подачу, идею именно э, вот своего, опять же, соплеменника, который откликнулся на проблемную ситуацию и на грядущую из будущего, и на текущую, тем более, актуальную проблемную ситуацию своими какими-то, значит, технологическими находками, решениями, они, повторяюсь, не эксплуатируют, не потребляют, как, значит, эти иждивенцы это решение, а опираются на него для того, чтобы пойти самим дальше, продвинуться еще дальше. И вот, собственно, э, значит, сама система организации вот такого пространства, я имею в виду и информационно методического обеспечения, она должна быть очень адекватной и высокоэффективной. Поэтому э, вот Инджем – это на самом деле ну, как, ну, колоссальная кухня, технология, социально-культурные, которые мы еще, земля, не знать не знаем вообще, как она пахнет, какие у нее, условно говоря, э там, вехи, э соответственно, базовые, в том числе, значит, козыри, отличия и так далее. Вот над этим нам сегодня уже, не под, покладая рук, предстоит работать, и основная ответственность за развитие этого э, видения возло, возлагается, конечно, на ось социокультуры сферы. Ну и понятно, что, естественно, ключевое слово это игра, это, соответственно, у нас э, феномен игроизации и э, вот этого импровизационного мышления да вот это явление конечно же ключевое и здесь помощь и философов и психологов и музыкантов там постановщиков и так далее опять же не только на теоретическом уровне крайне востребованы ну ладно так это значит э, вот мы познакомились с ресурсом который поддерживает наши знания на Вики-платформе. Обращаю внимание, что это домен wiki.org и в свете грядущего вот этого железного занавеса, да, о котором в том числе и мы говорили, значит, вот задача миграции значит, этих многолетних наработок, а это, видимо, уже под терабайты, значит, вот на, на такую на стойкую платформу. Нельзя дать угробить этим наработкам. Да, ну уж по ходу тогда еще подскажу, что, естественно, любая тема, как в энциклопедии, сопровождается обсуждениями. То есть вот сюда в базовую статью включены, ну уже, как говорится, отработанные, да, вот эти видения, позиции. Но э, готовятся они в разделе обсуждений. И вот, пожалуйста, значит, здесь какие-то были прикидки, э, значит, в соответствии с разными ситуациями, установками и так далее. Вот это все тоже надо смотреть, изучать, в том числе. Видите, здесь и какие-то от Бг аквариума свои музыкальные ассоциации идут фрагменты переписок и так далее. То есть это вот та самая неистребимая база знаний, точнее, которая должна остаться в истории, и не просто как архив, да, набор букв, а как вот именно набор смыслов, которые быстро находятся, включаются вот в развивающийся этот организм. Так... Ладно, это мы посмотрели с вами, Значит, то, что нам нельзя игнорировать в связи с э, понятием инжен. Ну вот так, я вижу, что у нас через 9-8 минут будет э, перерыв. Павыч, вот я вижу, ты можешь микрофон включить? Сейчас какие-то подсказать еще аспекты, которые нужно обсудить во второй части. У тебя нормально связь есть? Почему-то сюда твой звук не доходит. Проверь, пожалуйста. Алло, сейчас слышно? Да, порядок вернулся. Да. Вот, подскажи, какие нужно нам еще аспекты затронуть, чтобы ось почувствовала свою, эту, как говорится, вооруженность? Ну, я тогда э, вставлю э, как бы свое такое мнение, реакцию на это. Мне очень приятно увидеть вот такой разворот социокультурный, потому что я его по своей жизни не рисковал выставлять, хотя, ну, не говорил, у меня второе образование высшее. Это в ГИК, операторский факультет, и пожар. Ну, боже ты мой, ну ты как скрывался, ешкин кот. И когда ты заговорил об этих вещах, ну, у меня душа запела. Но с другой стороны, мне еще внутри сидит инженер. Я еще помню наши, э, как бы, юношеские годы, когда еще там э, потрясающие были фильмы. Фили не можно и любить, не любить, но его репетиция оркестра – это феноменальный фильм. Вот. И получается следующее, что, э, а так как у меня в моей технологии «Сатурн», которую я вот тоже вот воспитывал, понимая, что э, я ж, дико люблю джаз, у меня приятель, кстати, наш вот, э, фактически МГУшник, Рябченко Алексей военкашник он очень сильно увлечен тоже джазом, но он как бы там присутствует в этих тусовках, обладая системным мышлением прикладного математика, и свои инженерные там проекты делал, но тем не менее он э, прилип вот к этому сообществу душой и телом, он там их фотографирует, и у него вот сейчас вот, может быть, через него попытаться, он как раз это прекрасно поймет. Слушай, эту прекрасно, говорит, смотри, вот ночную, ночную. Это мой друг. Ну, Смотри-ка, ночью мы с тобой морочились, как вообще вот это вытащить из неведения МГУ, да? Так вот, оказывается, нам джазных ну, ну, видишь, надо... надо как сказать, там... Там, ну, где-то искренно пролетит, и вдруг тебя осеняет что-то. Вот-вот, ну вот оно сошлось, значит, уже хорошо. Так что вот есть уже конкретный человек, на которого можно опереться. Он прекрасно поймет, потому что мы, как ВМКшники, системчики, инженеры, прекрасно понимаем друг друга, давно знакомы, дружим. И он меня постоянно зовет на этот самый джаз. У меня дома, в общем-то, если посмотреть, что я слушаю, музыка. Ну, это где-то 90 к 10 это процентов джаза, 10% все остальное. Я люблю абсолютно любую музыку. От классики, от всего. И даже меня интересует и тяжелый металл, что ребята слушают, мои дети. Ну, отменно, не все отменно. Смотри, значит, вот эта запись первой части, она будет полезна тебе, чтобы его по-быстрому включить в понимание? Ну, да, конечно, да, я думаю, достаточно моих нескольких кодовых слов уже, в а, ну том языке, о котором мы говорим. Ну, хорошо. И он, мы уже, у нас вот эта лиза наша между ними, она очень хорошо сфокусирована. Угу. То есть не надо мне стучаться долго до него, или он там что-то, какую-то мысль хочет изложить, у нас нет вот этих долгих вопросов и ответов и недоумений. Итак, значит, понятие твоей социокультурной среды это, это синоним тому, что мы здесь джемпсейшеновской среды. Очень серьезное дополнение. Я увидел вот, то, что я внимательно не первый раз тебя слушаю, вот сейчас еще раз с удовольствием прослушал. Я увидел еще одно фактически, э, ну, новое как бы измерение всего этого. Понятно, что я э, понимаю, что вот это большой риск пойти вот по этому пути и выставить как флаг э, вот это художественное мышление творческое мышление да музыкальные эстетические, и, эстетические да, императивы да, вот это, да, э, сейшен, да вот это вот в этом направлении я его прекрасно понимаю я его специально для инженеров технологов потому что если сейчас что-то делать и надо в ближайшее время и вот до этого джаза импровизации надо дожить когда у тебя будет машинка налажена это назовем так планетарное поселение космопоселение будет функционировать уже мы достигли э, уже определенных вех и там надо понимать что и когда обязательно появятся э, моменты где можно поимпровизировать то есть человек должен релаксировать и не просто там отдых как физический там мышцы там чтобы натруженные там какие-то мозоли залечить а еще должна быть у тебя натруженная душа, когда ты там э, в противоположных э, сферах, когда все-таки космопоселение – это сверхстрашные риски, в самых рисковых, экстремальных ситуациях ты должен выживать. И в идеале ты должен достичь в этом плане совершенства, как я говорил, жить в жерли вулкан, например. Вот. Но когда у тебя возникает э, вот этот период отдушины, релаксации, то у тебя вот этот как раз э, режим, он, он, он строит, выстраивает потом все свое будущее, и ту противоположность, которая станет плановой, ну, можно представить там очень простой метафорой, например, подводная лодка. Да, у подводной лодки там она вошла в бой, все. Вот в этот момент, в общем-то, джазовая импровизация команды недопустима. Там работают уже отработанные какие-то сценарии, это кратковременный бой. Да, возможно, уже второго порядка, как производные математики говорят. Вот импровизация уже в этом плане. Но это супер наработанная команда. Можно посмотреть, кстати, изучить биографию Маринеско. Вот здесь очень много можно будет почерпнуть уже как бы второго порядка. То есть отрицание э, джаза, джемсейшн, э, у тебя порядок, это бой четкая такая. Командир подводной лодки всегда прав. Если командир подводной лодки не прав, кто-то считает, смотри пункт первый. Вот. Но... Обязательно должна быть какая-то другая фаза, когда будет импровизация команды. И вот в этой э -э -э -э фазе будет формироваться тот самый порядок мор уже морского боя. Это настолько неразрывное. То есть, если команда не играет джаз, то у нее боя никогда не будет. Ну вот, отмен. То есть, смотри, это вот фактически мы можем, условно говоря, ну или в буквальном виде, э передать э, там, отдать на откуп оси социокультуры сферы и вот эту джемовость, чтобы именно эта ось курировала и обеспечивала вообще во всем пространстве. Мы вот правильно позиционируемся? Я понимаю правильно, потому что на самом деле еще у меня, вот я готовился к сегодняшней встрече, еще благодаря уже там некоторым вот таким э, искренним нашим прошлых бесед, Yeah. И длительных и коротких. Я увидел следующее: то вот этот м -м, год сейчас новая эпоха, новая так называемая там цифровизация, как угодно называет там э -э называя ее там информатизация, постиндустриальное общество. Но суть его в том, что здесь на первый план выходит человек как э личность, погруженная в социум. А если еще и мы говорим о социуме, об обществе это уже главный лейтмотив нынешней сегодняшней эпохи мы изучаем сложность мы изучаем как управлять сложным социумом потому что просто так он не может жить в чистом джазе но, но если не будет джаза то будущего общества не будет и понятно что там как инь и янь, есть некоторая асимметрия принцип нарушенной симметрии и понятно что дисциплина она утомляет да она нужна она работает в экстремальных ситуациях. и Всегда же говорят, что бывают времена, когда нельзя жить по законам мирного времени, и их исполнение является преступлением. Но это кратковременный период. А в основном мы должны настроиться, иногда там бывает еще и очень дополнительная рутинная работа, но обязательно должны быть вот эти творческие всплески. И у нас вот в технологии Сатурн есть специальная... Это, это, это близко к инсайту, то есть джазовая импровизация и инсайт. Ну, это, как сказать, близнецы-братья. Ну, и вот здесь рождается то самое будущее, та самая материя, и все, что будет потом выстроено и синтезировано как усложнение вот этой команды, общества, во что будет потом повернется поселение, мы сейчас не сможем его взять и написать какой-то бизнес-план и прям по пунктам вот до, до конца доводить, да никаких шансов. Там обязательно должны быть вот те самые импровизации, которые очень сильно будут уточнять, влиять и в зависимости от того, что какой фокус в линзе находится вот в том мире, куда ты, в общем-то, решил осваивать и расширять свое пространство, человеческой цивилизации, свою жизненную, свою вот, ну, картину мира, и, и даже, ну, можно назвать там коллективный разум, куда двигается. Вот здесь как раз будет, собственно, освоение вот этой импровизации. Даже глаз, ну, его им трудно назвать. Это у меня как бы метафора давно, она висит. Это вот, например, сакадические движения, когда вот этот, чтобы был у тебя организованный хаос, у тебя должно быть вот этот хаос определенным образом как-то игроподобно даже устроен. Он не просто там шумит, а есть определенные типа сакады, и вот джазовая импровизация – это те же самые интересные сакады творческие. Вот когда мы, у нас есть э, технологии по э, отстройке от стереотипов, это вот э, тот же самый инсайт, там как раз та, эта импровизация, она единственная, не поддается вообще никакой формализации. Мы нашли какие-то специальные стимуляторные схемы. Это то, что имитация участников, вот до того игрового э, такого состояния творческого, э, ну, не знаю, там, как бы ты самый исполнитель, да еще и э, ощущаешь и, э, катарсис от своей, вот, от своей же коллективного вот этой игры участия. Да. Это вот, Ой, Володь, наверное, это так. Ну предлагаю во второй части, сейчас на пять минут прервемся, значит, и уже инструментально смотрим, на что мы можем сегодня вывести э, там, людей, в том числе, естественно, семьи, которые могли бы уже начинать вот эту джемовость. Ну, у меня э, есть еще определенное а подготовленное, перерыв. как бы предложение как ну, альтернатива. Всегда давай, взяли. Давай я его потом. Во второй начнем. части, да, начнем. Да-да-да. Я ее как раз вот чтобы подготовиться, мы можно сможем с нее начать. Ну хорошо, давай тогда. Пять минут перерыв и встречаемся на этом же адресе. Спасибо.